Оплата услуг по проведению экспертизы, предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, осуществляемая на основании контрактов, заключенных в соответствии с пунктом 3 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года номер 44 ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отражается по видам расходов, в рамках которых приняты и исполняются обязательства по государственному контракту, в отношении результатов которого осуществляется экспертиза. Поскольку бюджет утверждается на три года, можно ли объявлять закупки по мероприятиям плана информатизации 2019 года и лимитам 2019 года на основании утвержденного плана информатизации 2018-2020 года при этом мероприятие в плане информатизации 2019 года еще не согласовано. В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные контракты заключаются в соответствии с планом графиком закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. А также в соответствии с подпунктом 6, пункта 7.3, порядка утвержденного приказа Минфина России от 27 августа 2018 года номер 184 Н., Лимиты бюджетных обязательств утверждаются по расходам на реализацию мероприятий по информатизации после получения положительного заключения Минкомсвязи России о целесообразности проведения и финансирования мероприятий по информатизации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о 24 мая 2010 года номер 365. В связи с тем, что лимиты планового периода 2018-2020 были отозваны, Объявлять закупку возможно только после получения положительного заключения на мероприятие планового периода 2019-2021. Какой код ОКПД-2 использовать для работ по экспертизе компьютерной техники с целью определения использовать ее дальше или утилизировать?